Вначале было только облака, газа и пыли. Из них были сформированы Солнце и планеты. Наша планета была массивным кипящим котлом частиц. Со временем частицы остыли, и четыре основных элемента появились на его поверхности – вода, огонь, воздух и земля. Приветствую всех любителей видеоигр. Как я и говорил. Мы, естественно, чтобы было с чем сравнить Поиграли в их первую часть игры Doodle Good Сейчас же мы поиграем в их будущий проект Который еще полностью Ну, не анонсирован Не знаю, сколько мне дали времени На поиграть Потому что мне скинули ключ э И в целом, не знаю, насколько Это демо-версия Они сказали мне Что игра еще не закончена Поэтому вы можете поиграть в такую-такую-такую-то модель игры не знаю насколько далеко но мы посмотрим а, начало основа, 2 и 100 ничего не трогал сквозь вселенную ну получается только в начало мы можем пойти так что мне тут предлагают земля Надо мне, чтобы открыть еще одну группу земля ага, огонь Нажмите, чтобы выбрать первое Лава. Хорошо. Вулкан, пожар, ремонт и скандал. Хороши на расстоянии. Аноним. Таймкиллер, 25. Окей. Okay. А, то есть первое, что у нас появится. Блять, а качество-то охрененное. Его еще и крутить можно. Смотреть, как ты хочешь приближать, отдалять. Смотреть, как льется лава. Спецэффекты сделаны качественно Реально качественно сделано. Так, тайм киллер Счет 100 Ну допустим, вода и огонь Пар В электричестве и паре Любви к человеку больше Чем в целомудрии и воздержании от мяса Чехов А, то есть мы даже пар Сможем рассмотреть, реально А, это тулка вулкана пара идет Ну или это горячие источники Мы реально можем посмотреть на пар Блин, реально молодцы. То есть в первой части, ну, не было такой возможности. А так-то, в принципе, как я понимаю, все то же самое, да? Oh, пыль. Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. А пыль, поднявшийся до небес, так и остается пылью. Китайская пословица. То есть в целом они сделали все то же самое. Переписали немножко слова, сделали охрененные спецэффекты. Это смерч, что ли? Это пыль, а не смерч. Нет, нет. Да, это реально смерч похоже. Это пыль хорошо. То есть, в принципе, все осталось то же самое. Они переработали игру. Она теперь выглядит совсем по-другому. Oh Болото. Болото иногда производит впечатление глубины. Ух ты! Ух ты! Реально, вы посмотрите, очень качественно и красиво сделано. Даже видно, как дождь идет. Одну секундочку. Ох уж эти звоночки в самый неподходящий момент. Но, блин, реально классно выглядит. Переработать игру, это, конечно, хорошо. То есть они решили сделать одну и ту же игру. Но... Облако. Облако, у нас такого не было. Облако это души рек, познавших тайны моря. У нас такого не было. А можно, наверное, грозу сделать, больше чем уверен. Облако, облако. Нет. Облако пар, облако воздух, no, no, облако no, no, пыль. Смотрите, он говорит, нет, нет, нет, остановитесь, хватит. Хм. <laughs> Болото, пыль, а вода пыль. Мы получили глину. А мы облака в прошлый раз сделали. Каждый мужчина частью глина, частью дема. И ни одна женщина не в силах вынести и то, и другое сразу. ха так, мы еще, кстати, даже энергию не сделали Хотя в прошлый раз глины я долго не мог сделать Ну то, что на все это дело Можно посмотреть, это хорошо А покрутить планету? А я хочу планету покрутить, можно? Можно Можно покрутить планету и посмотреть еще раз Понятно, как это все Дело происходит Я понял, хорошо А теперь я хочу вернуться К моим элементам Ага, то есть это сделали так То есть все элементы в целом Немножко отдельно Глина плюс вода не работает, глина, болото не работает. Земля, глина, глина, глина мы пробовали. Земля, вода мы пробовали. Болото, ага. Земля, болото, упа, трава. Отлично. Впечатление от жизни одинаково во все времена. Небо синее, трава зеленая, люди дрянь. Но бывает приятные исключения. мне нравится. Неплохое описание. Пельвин это написал. Сейчас у нас засеется травой, да? Только не видишь, вот так вот все и останется Да ладно Просто зеленушкой покрыли и все А вот при, при, при приближении можно было бы И сделать что-то покрасивее Да ладно, ну не кажется, что это трава Ну типа У нас есть трава А если трава и вода Ну там должны быть что-то еще Ну естественно Цветок Я не трава Тихо заметил цветок Сент Экспюри А, ну теперь в целом Это хорошо, но цветы слишком огромные Постоянно с травой, трава тоже не бывает прям Подскос как это Как это называется, как газонка Цветы, у нас есть цветы А если цветы и огонь Нельзя, а трава и огонь Как это нельзя Как это, как это Цветы вода Семена oh, captain, captain. Мы получили семена Лучший способ тренировать силу воли Это щелкать семечки А зернышки вытрелать Нифига себе, вот это реально можно силу воли профигачить Да ну семена, такие огромные Интересно, чьи же это семена Когда трава слишком маленькая, а семена слишком большие Так, у нас есть семена, хорошо У нас есть семена Причем семена такие, знаете, от кукурузы что у нас тут? А, тут у нас ничего интересного. А где у нас земля? Подожди, я тут на самом деле не очень... Значит, вот это, горные породы, это все есть. Сейчас будет дерево. Ну, естественно. Последний осенний лист, слетающий из дерева, думает не о метле дворника, а о том, как дерево распустится весной. Аноним. Писал какой-то аноним. Я, что ли? Я бы такой мог бы написать, если бы захотел. Дерево... Ну... На энто похож, смотрите, рот, нос Мы сможем сделать энто Отвечай, мы из него сделаем энто Прям он будет вставать, надеюсь Поэтому э, дерево плюс огонь, естественно Уголь Ну, как же без этого-то Людям легче держать на языке Горячий уголь, чем тайну Сака Кстати, умная вещь, реально умная вещь Ой, да ладно Это прям угольная шахта своего рода но выглядит прекрасно. Заметьте, я сейчас открываю совсем не те, что открывал тогда. Не те вещи. Oh, Камень. Вот мы дошли до камня. Если долго сидишь на берегу озера, бросаешь в него камни и не видишь кругов на воде. Значит, наступила зима. Блядь, охрененно, аноним. Ну, будем считать, что это я. Это я сказал. Дядюшка. Если нравится. Подпишись на канал, на телеграм, ссылочка в описании в телеграм Я выкладываю разные интересности, которые вы не увидите на канале И все такое, так что ссылочка В описании под видео Так, камень Камень можно Почему-то я хотел его особо не сочетать Но камень можно сочетать с водой Песок Ну, уже что-то такое, что было Песок в глаза можно сыпать газетами По-моему, описания совсем изменились Это уже как бы Опа-опа, вырастает опа, Пустыня. В пустыне такая своего рода выросла. Даже ветер есть. Молодцы. То есть они, в принципе, переработали не только, как выглядит игра, как выглядят все элементы. Как это что работает. Давайте на подсказку нажмем. Пришло время. Так, история редакции. А, реакции. Список уникальных элементов. А, история это то, что я делал. А это какие у нас есть элементы. Хорошо. Так, теперь подсказка. Открывает один новый элемент за тебя. А это за очки. Показывает две группы, в которых... Uh, есть реагирующие элементы показывает элемент, который можно получить Из имеющихся Давай вот так вот дойдем. Что мне создать элемент, чтобы получить металл Но как? Камень плюс лава? Это прям, прям мое предположение Да Just ладно user. Металл Ну тут все понятно life. Лучший инструмент для обработки металла Это электрорегатор. Электрогитара, точнее, аноним uh, Почему? Ну ладно мы еще ни одно животное не создали. Но зато у нас уже есть металлическая порода. За 9 минут я, по-моему, открыл больше, чем, блядь, тогда за полчаса. Но это я до сих пор не открыл энергию. Я, получается, не открыл... Пыль, понятно. Правый двигатель. правый котел. Кстати, они очень хорошо переводят. Сижу в интернете, чувствую запах жареной картошки. А ведь я ее варить поставил. О, да ладно, его куда-то воткнут. Реально. Ух ты! Блин, игра выглядит реально очень красиво. Ну, у меня слов нет. Реально очень качественно и красиво. Интересно, насколько далеко я могу, ну, продвинуться. Там же, как я понимаю, дальше сюжет будет. По-моему, паровой котел это уже, ну, конец. Так, давайте посмотрим. Что с чем можно с с еще добавить. Трава, вода, кстати. Мы пробовали-пробовали пробовали цветок. Трава, болото. Болото где? О, камышин, тростник Ладно, или так Человек хрупкий тростник, но тростник мыслящий Блест паскаль О, в болотах вырос Естественно Отлично, красиво, красиво Мне нравится, мне нравится Игра сделана качественно Посмотрим, будет ли она стоить своих денег То есть, ну, здесь же что-то должно быть Что-то еще Кстати, сена. А у нас нету никакой ни энергетической силы Ничего такого Ну, уголь, понятно, огонь, огонь, огонь, огонь, огонь Огонь-вода-пар, огонь, огонь-болото Понятно, нельзя Мне дают, кстати, счетчик за то, что я пробую, да? Цветок-тростник Мне надо с чем-то огонь сложить Огонь-камень был Огонь-металл, метал... естественно, должно быть oh, что-то Сера Отлично, реакция Берем сероводород и подогреваем водород Улетучивается, а сера остается Отлично, ее некуда добавить, поэтому ее никуда не добавили. Так, думай, думай, думай. Сера. Серый металл можно попробовать, кстати. Как это? солнце. Сера. Естественно, кислота. Я что-то вспомнил Гнев ⁇ это кислота, которая больше не вредит сосуду, в котором она хранится, чем тем, на кого она выливает. Мортвей. Кислота. Кислота, штука хорошая. Но мне нужна какая-то своего рода жизнь Чтобы вылить эту кислоту Дерево, так, как получить энергию Вспоминай Ветер А, вот и шторм О, сейчас он появится на карте, стопудняк Это будет идеальный шторм Отлично У -у, выглядит эпично Не так, как там на картинке, но выглядит неплохо ну и в дальнем варианте тоже ничего так. Так, у нас есть шторм. У нас нету электричества. У нас есть земля. Так, это у нас уже было. Клей огонь было? По-моему, было. Это мы получили камень. Нет, не было. Кирпич. Мы можем дом построить. Я лучше знаю, каким все должно быть прямоугольным. По-моему, переработали вообще в целом элементы даже. Или я просто не пытался, блядь, глину с кирпичем. А, я же глину получить никак не мог, точно. Я все думал, как же она, блядь, делается. Так, у нас есть кирпич. Кирпич плюс огонь, кстати... Кирпич плюс кислота. Тоже не работает. Кстати, стекло забыл получить. Стекло, как же без него ты, е ⁇ Макаревка. Стекло. Отлично. Из порточки выпало стекло. Дыру временно залепили пластиковым пакетом. Теперь у нас есть стеклопакет. Блять, песок кинули стекла просто. Просто мусорка, блять. Ну ладно. Просто мусорка, хрен с ним. М -м -м, у нас есть стекло. Стекло, огонь. Стекло, инструмент. Инструмента у нас еще нет, потому что у нас нет человек, у нас нет энергии, у нас нет жизни. Uh, как получить энергию, кто мне напомнит, тот молодец Потому что я, кто правильно, ничего не помню Так, вода, вода, кстати, работает Море, вот, это классическая, значит, алхимия Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три Море в истерике, черт побери а, нет. Это реально похоже на более классическую Эту самую Как оно? Uh, uh, блять классическую алхимию, в которой я играл, я не могу найти песок. Да, ладно, как-то. А как же пляж? Ну ладно. Камень, камень, камень. Как это не? А металл? А стекло красивый там пляж? А нет. А, а, а море болото. Так, море, что у нас тут есть? Семена. Семена море. Кстати, пробуем. Не туда зашел виноват. Опять не туда. Море, семена, вода, семена. Да ладно, что-то отдельное. Водоросли, вот они. Отлично. Саргасово море ⁇ это самое большое море на планете. Вся поверхность воды в нем покрыта водорослями Саргасу. Научный факт. Кстати, обучаемся вместе со мной, проходя эту прекраснейшую игру. А, то есть отвод... Ух ты, блядь. Фантон? Мох Мох. Ну, север это там, где мох. Нифига, север это там, где холодно. Солдаты. Это сказали солдаты. Опа, мох на камнях появился Кстати, очень хорошо, что элементы появляются именно на тех элементах Ну, на тех элементах, которые у меня уже есть Если бы у меня не было камня, интересно, где бы открылся мох? Это очень даже интересно Мох и дерево, кстати, мне нужно Это, скорее всего, будет своего рода болезнь Должна быть, если исходить из логики Что, конечно же, нихера себе Болото мы уже пробовали Огонь можно попробовать Я всегда хочу что-нибудь сжечь Пепел Отлично, у нас есть пепел Пессимист это кучка пепла От бывшего энтузиаста Так, это сейчас, наверное, буквы Да. Вот и из него пошел пепел Скорее всего, как-то ну, славой должен был сделать пепел Но что-то пошло не так Так, у нас есть пепель, пепель, пепель. Как-то можно сделать В целом энергию Но еще бы знать как Пепел, пепел Не работает, давай с водой глина а вот как получается глина понятно пепел думай сашенька думай он еще что-то говорит жалко что меня нету кстати а можно ли включить настройки есть ну вдруг тут можно это самое настройки русский максимальная нормальная а все понятно ничего нет так, испытания открылись. Но это нам пока... Если видео наберет хотя бы там лайков 5, то в принципе, почему бы и нет? А, эпизод второй. И видите, у нас пока только два эпизода есть. То есть в принципе я могу даже целых два эпизода пройти. То есть все не заканчивается на этом. Тут еще можно сквозь вселенную посмотреть. Видали как? Если найти все элементы, а на это можно уделить время на видео, примерно час, да, грубо говоря, где я себе, допустим, выпишу элементы. Потому что все, скорее всего, играли в алхимию. А вот второй, вторую главу, Мало кто, скорее всего, проходил точно, поэтому нужно просто немножко постараться You'll набрать find. там парочку лайков on, просмотров и будет вторая серия. По, именно по этой части посмотрим, докуда далеко у меня есть возможность в ее играть. Так, я что-то знаете, что-то не понимаю. С чем можно совместить воду? Опа, блять, ступню. Опа, лед. Обожаю гололед. Четыре шпагата, два сальта, пять ласточек я дома. Кстати, это уже было на ним. Это уже сто пудово было. Отлично, главное в него камни не кидать, а то мы кружочек не увидим. Кстати, красиво выглядит, реально красиво. Сюда еще медведи, кстати, знаешь, скорее всего, добавится Со временем. Если много ну, северные медведи. Но нам еще их открыть надо. Так, с чем что связать? Как получить энергию? Муровый котел точно никак, кирпич точно, мох точно не работает. Ну, скорее всего, это где-то вот между вот этими четырьмя элементами и работает. Давайте. Вода, пар была Вода облака Опа, дождь. Опа, дождь. Некоторым людям. Некоторые люди наслаждаются дождем, другие просто промокать. боб Так, вода, вода. Мы сейчас, возможно, создадим. Не создадим шторм. Ну ладно. Айс-кислота. Смертельный дождь, например. Аград, кстати, вода лед. Снег. Снег это волшебное покрывало, которое скрывает уродство, и делает все удивительным. А на ним. Отлично, снежные горы. Выглядит, правда, очень красивый качество. Но у нас прям мир прям заполняется прям красками хорошо. Потому что я не сделал какую-то там энергию, не сделал какую-то там еще что-то. Но, блять, чуть я это не вырвал. Так, думаем. Что у нас есть? У нас есть кирпич, паровой котел, э, семена, трава, дерево, цветок. Так. М -м Блять. Тут вряд ли. Блин, растения вряд ли с чем-то. Хмм. Вода, мох, водоросли. Ну, кстати... Ага, понятно. Нет, не хорошо. Не хорошо. Не так. Уголь. Черт. Я я так, ладно, допустим. Mm -hmm. Понятно. Вот, я должен был получить, скорее всего, так. Я хотел огненный смерч, вы не понимаю Сера. Тоже никак не работает. Так, понятно, опять, опять, опять минуточку. Я вас так люблю, мои дорогие друзья, подписчики. Но извините, пожалуйста, что вот так вот получается. Ну, мое личное извинение, вы это плохо видите. Но в целом я очень просто хочу извиниться перед вами. то что вам приходится... Такой, минуточку, минуточку. Но что поделаешь, так как бы. Надо на самом деле теперь подумать, подумать, как мне получить энергию. Я понимаю, что... Знаете, что я вспомнил? Наша любимая жидкость. Без нее мир бы... Умер, стоп Как получить спирт? Я вспомнил, что в прошлой части мы так спирт получили Огонь, вода Мы получаем пар Не понял А воздух, вода, это у нас что было? Пар, тоже пар Так, не понял Что-то я сейчас это самое Так, подождите, огонь воздух пробовали? Oh, Нет, не... С... О, вот она! Вот она! Ничто так не принадлежит энергии, как оголенные провода Блять, что-то здесь не так Как получить спирт? Может быть вода плюс энергия? Я просто все вспомнил, как получить энергию О. Жизнь Уже хорошо в жизни, как в грамматике Исключений больше, чем правил Гурман Реально, что-то здесь не так. Ух ты. Это типа нам показывают, как жизнь появляется? Под водой? Блядь, блядь, как классно. Мои аплодисменты просто. Что? Что? Надо кушать? Да ладно, вы посмотрите, классно. Я должен есть как можно быстрее, я понял. Мини-игры добавили, это же спор. То есть до смерти, пока меня кто-нибудь не съест, правильно? Или это я так, просто мини-игра своего рода? Блин, классно, они добавили всякие мини-игры. Реально очень классно. Опа, вырос. Опа, еще раз вырос. Не могу съесть. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, опа, опа, опа, опа. Оп. Прям вообще хорошо. Прям вообще хорошо. Расту, расту. Так, я должен, как судя по всему, до какого-то микроба. Чтобы продолжить играть, создай в основной игре элемент рыба. Вот, да ладно, это же реально круто. Слышно, интересно, слышно, как я хлопаю? Должно быть слышно, потому что возможно, что у меня все это как бы. Блять, молодцы. Реально классно. Добавили мини-игры. Вот чего-чего, но их не хватало. Реально, как бы если так. Стопэ. А где звук был? Куда звук девался? Кто-то мне вообще сейчас не понравился. Uh, реально классно. То есть, мне надо открыть рыбу. Так, жизнь. Давайте создадим человека, кстати. То есть, судя по всему, мы будем вот так вот мини-играми продолжать играть. Вот она игра. Uh, болото жизни, естественно. Great. Бактерия. Куда вот же без нее, да? Чтобы поесть йогурт с живыми бактериями, можно взять любой йогурт и есть его пальцем. Какие шутки, мне нравится. Мне честно, нравится. Так, энергия огонь. Ну тут я уже примерно понимаю, как что работает Плазма Из плазмы состоят звезды, межзвездные межгалактические облака Солнечный и звездочный ветер и так далее и тому подобное Наверное, в Саньку Каждый день доступны новые задания и награды Хорошо, еще ежедневные награды есть В это должно быть, можно, должно быть Можно играть в телефоне, потому что с телефона было бы играть намного удобнее Так, мне нужна жизнь и глина Естественно, голем мы открыли питомца. Снеговик это голем, так как создан человеком. Появлялся бы самостоятельно, был бы элементален. Гулем. По-моему, если голему дать еще раз жизнь, он должен стать человеком. Но то, что он сейчас живой и здесь у нас с нами, это уже поздравление. Так, голем, еще одна жизнь. Естественно, Человек. Человек Человеку свойственно мыслить разумно и поступать нелогично. Анатоль Фрэнс. Поселение, дайте поселение, покажите. Бля, ну что-то типа того, первобытные, да. Здесь еще первобытные. Я теперь понимаю, почему первобытные, потому что в будущем, в следующих главах, э, будет что-то открываться. Естественно, металл. Oh, yes. Инструмент. Самые тонкие инструменты как раз те, которыми легче всего пораниться. Кароль Ижиковский. Охрененный перевод на русский, не знаю Мне нравится формат текста, как это выглядит Но то, что инструмент рядом с деревом Мне не очень прикалывает Они должны быть рядом с человеком Так, теперь Теперь инструмент и металл Естественно, оружие Мы получили оружие Убивает не оружие, а человек Кольт. все верно Так Паровой котел, инструмент Паровой двигатель, а в прошлой версии этого не было Фантазия это своего рода Такой паровик, что дай бог Только чтобы котел не лопнул Я гончаров. Так, у нас есть паровой котел, а если паровой котел Плюс металл Не работает, а если паровой котел Инструменты, паровой котел, котел, оружие Все понятно, все я попытался Все хорошо, с камнем, еще на всякий случай Стекло, но так как это паровой котел К нему нужно что-то еще Кирпич инструмент должен быть дом, значит кирпич Человек и будет дом Ах ты блять Что ты там меня подъебываешь Я думал, что будет как раз таки дом Кислота человек Смерть, ну жаль Значит оружие, значит сделаем воина like Охотник Каждый охотник Чья-то потенциальная добыча Стреляет? бля, классно, хорошая анимация Он то есть он будет время от времени стрелять, да? Вообще красавцы Пусть и маленькая ему и анимация, но она есть И она неплохая Так, нам нужен инструмент Ладно, воздух плюс человек on, Шторм Ладно, мы можем его, кстати, убить с помощью огня Кислотой мы не можем его убить, что жаль Кстати, море А, блин, мне, кстати Ну, огонь мы его сожжем Правильно, это же труп That's Труп, good. блин ну ладно. Человек-душа, обремененная трупом. Братья Стругутские. Так, у нас есть труп. Это уже хорошо. Но если дать трупу жизнь, это будет зомби. О, бля. Зомби. Почему он не зеленый, а синий? Ну ладно. Почему зомби не едят друг друга? Корпоративная этика. Гугл! Неплохо, неплохо. То есть они взяли источники, в принципе, отовсюду. Ну, можно было их и ну, более по более по-хорошему нарисовать. То, что вы их сделали вот такими, мне не очень нравится. Но для анимации пойдет. Так, у нас есть зомби и голем Но ну, если дать энергию Just mix it all up. Да ладно <laughs> Энергия еще с чем-то должна работать Кроме воды, естественно Бля, да ладно, жизнь, там все везде это самое Кстати, снег плюс лед Снег плюс дождь, снег плюс вода Снег плюс балл Я сейчас, блядь, you совсем think? попробую снег, нахуй Семена энергия, кстати Упа, Кофе Кофе? Кофе на болоте не растет, как не поливай. У нас есть кофе. Кофе плюс вода, плюс огонь, кстати. О, я, кстати, не знаю, с чем сочетать плазму. Единственная разница между той, тем инструментом и этим инструментом, это... Надо человеку дать, может быть, он кофе сделает. В зомби нет смысла давать, а вот человеку можно дать тоже. Так, давайте подсказку возьмем. Хочу подсказку. Чтобы вы видели все, как работает игра. Теперь поехали подсказывать группы. Я бы, в принципе, бы не додумался. Ага, металл. Ага, камень. Электричество. Вот оно. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Джентльмены удачи. Из фильма. Из фильма. Так щек, как российский. А почему мне не писали на английском? Просто такая, инф такая информативность. прям. Хотя джентльмены удачи не только в России, ладно. У нас есть электричество Это очень-очень хорошо Понятно а, Мне нужен металл Или инструменты А правой котел? Нет, не работает Кирпич, ну так просто интересно Водоросли, ну бактерия может Кстати, бактерия энергия Планктон Планктон, овощ, дерево Эволюция офисного работника это уже было, кстати. Это мы уже читали. Это я прям помню хорошо. Но планктон это типа сияние. Хорошо. Но мне еще надо рыбу открыть. Я хочу до мини-игры добраться, если честно. Но мне нужно тогда планктона. Планктона с водой. С болотом. С морем. Сука. Сука. Если дам тебе планктон. А если планктон бактерия? А? А, блин. Рыба. БАМ! Что может знать рыба в воде, в которой плавают всю жизнь? Альберт Эйнштейн Отлично, у нас появилась рыба Классно она выпрыгивает, все такое У нас появилась рыба, и сейчас будет мини-игра, да? Я сразу, наверное, едет. Да ладно, а что за переход такой? Показали бы, как она растет Хотя бы, ну а так прикольно Такая маленькая мини-игра, позволяющая Растить свое, скажем так же Расти Так, нам вот за... А, нам... Это, кстати, своего рода это можно считать подсказкой Куда, куда, куда А это замедление я взял? Нифига себе Блин, а тут рыбы-то много О, Х2, О, Х2 Рыбы-то до хрена Оп Оп Водоросли она не кушает Она у нас хищник Так, это своего рода подсказка Опа А, то есть стоп, не понял что здесь не так Блин, показали бы, кстати, эволюцию лучше Было бы поприкольней ну, это мое мнение в целом Поймай четыре больших рыбки Да где мне их поймать? Ага, вижу Еще три Еще две Еще одна Все, нам подсказывают, где она В какую сторону типа плыть Где она? Где она? Вон она Поймал Все, я все рыбки поймал, да? Ух ты а тут уже могут меня убить Поймай пять таких-то рыбок Каких вот таких вот вижу Так, вижу еще две Блин, за рыбку классная тема Так, еще одна нужна Ага, тебе надо счет набить Хорошо Блин, рыбы прям эволюционирует Из маленькой рыбоньки Прям в большую-большую рыбу. Может быть я и в акулу потом смогу превратиться Я, кстати, хотел бы поиграть за акулу в целом Теста, может ли мне кто-нибудь съесть? Поймай 7 каких-то там диких. Куда путь? Тот 4 из 7. Я их уже когда-то ел. Да куда ты? Дикая, блядь. Тихо вон наверху где-то. Вот здесь, вижу. Ага, а тебе надо счет набить. Я прошел задание, я понял. Блин, замедлялку замедлял где-то поймал по случайности. Опа, что это? Подсказку поймал! Подсказку поймал, нифига себе! Да ладно, ни хрена тут за рыбину играю. Ешь ее, не хочет. Своих сородичей он есть не хочет. Ебать! Ебать! Да ладно, меня съели! Еще сбросился. Офигенная игра. Все, это, про это просто пока что. Ну, не могу сказать, что это лучшее во что я играл, но это прям хорошее, во что я играл. Прям одно из прям хороших. Блин, только один из семи. Да поймай-то ты эту, блин. Ой, блядь, где мышка? Мышку потерял. Она просто такая быстрая, что... О! Что я теряюсь. Смотрите, всех есть. Надо, кстати, рядом с ним держаться, если честно, чтобы он тебя потом, ну, не, не сцапал. Так, четыре из семи. Пять из семи должно быть, да. Так, он куда-то сюда. А, это ускорите. Ага, все, можно счет набивать, отлично Так, поймай 9 таких Ладно, меня кит не сожрал Блядь, я когда по кругу начинаю плавать у меня прямо это самое Ты где? Вот, вижу А своих он родственников не ест, кстати Я хоть и становлюсь больше, но своих родственников мы не едим, я понял Где еще эти рыбки-то? А, вот вижу вот еще, отлично, надо счет теперь набрать Ну ладно, счет быстро набирается, можно хоть в одну сторону плыть То есть это как бы, ну, не столь важно Блин, игра реально классная, мне нравится Ну как бы сделано реально качественно Блядь Пусть и такие мини-игры прикольные, приятные Ага, он прям на меня плывет Оплываем, отлично То есть видите, даже нам иногда не дают в одну сторону поплавать А да ладно, мне своих собрать там теперь есть Да ладно, ебать пацаны, вам не фартануло я могу через них собрать, неужели Замедлялка Так, поспокойнее. Вот, так, иди сюда Иди сюда, бля Да, это он? Нет, это не он Но я могу их есть, хорошо Опа, это он 12 штук, блядь Ааа, -а -а. стой Поймал И когда ты долго плаваешь и никого не можешь найти Тебе прям подсказывают, что, типа, братан, плыви-ка туда а ты ее там найдешь Опа-опа-опа-опа Опа-опа-опа Хотел, хотел, смотрите, он прям на меня охотился Отвечаю Так, где еще? Ага, вот еще Так, дайте еще парочку Еще одну можно и мы закончим Отлично, теперь надо счет набрать Так, смотрим по сторонам, естественно Потому что этот друг нас может найти Настигнуть, съесть И придется начинать с а я не хочу начинать с Я уж так далеко прошел Потому же моя бедная рыбка умрет А я ее держал Лелеял, скажем так нет. Фух, уплыли. Чтобы вы продолжите играть, создай в игре дельфина. Видите, своего рода подсказки классные. Это реально охрененно придумано. Так, у нас есть рыба. No, да что no, ты там? Тихо, тихо, тихо. Дельфин это море. Все просто. Сейчас опять, да, закинут? Счастье пчелы и дельфины состоит в том, чтобы существовать для человека. Это значит... Знать это и удивляться этому. Жак и вкусно. О, классно. Меня сейчас закинут, наверное. Ну я же говорю. Опять рыбу кушают. Не, ну тут в принципе такие мини-игры. В общем стандартные, в общем стандартные. Но их чистота, их чистота использования немножко не то. Мне кажется, что в конце, что в конце, я стану касаткой и съем эту огромную тварь, которая меня ела. Ну, это мне так кажется. Но то, что я за, кит, э, за дельфинчика ем все. Причем, каждая другая рыба, которая мне казалась реально быстрой, кажется для меня уже намного медленнее. Потому что я играю за существо, которое реально намного быстрее, сильнее, круче. Но я прям фауну прям ем, вообще прям не задумываюсь, я смотрю. Смотрите, у меня кит, по-моему, растет реально. Ой, кит. Будущий кит, ладно, давайте на этом сойдемся Дельфин Прям растет на глазах Еще и подсказки успел поднимать Еще красота Он еще так ест их бодренько прям. Я когда в шарке играл Так бодрый никто ничего не ел Оп, оп, оп. 13 штук надо поймать По-моему я уже Ох ты какой, смотрите, он не такой большой уже Сейчас, сейчас Я тебя догоню когда-нибудь, подожди Блин, ну на самом деле слишком близко Можно как-нибудь отдалить? Вот, честно, мне не очень нравится то, что слишком близко к экрану Надо было чуть-чуть отдалить Хотя бы вот сантиметров 15 Было бы достаточно Потому что, ну, это реально очень близко Я понимаю, что это сделано для того, чтобы было чуть сложнее играть в целом Да, но Просто в глазах разбегается Я-то могу отсесть дальше, но толку Если это все равно очень все близко Я все равно плыву, грубо говоря, в одном направлении Буду плыть, потому что так проще там какая-то подсказка или ускорение Что за x 2 Х2? Х2 от рыбы? Ни хрена себе Тут Х2 очков, ох ты ж ни хрена сколько очков-то дают за рыбок-то Тут точно не x 2 Как хорошо, что я поднял этот бонус Потому что я прямо сжираюсь прям Как не в себя Вот еще x 2 понятно, я буду вокруг него теперь плавать Не x 2 за очки вообще прекрасно Ух ты Так эм, Это больше на касатку похоже, если честно Плыви, пожалуйста. Пожалуйста, плыви. Так, X2, Отлично. Поймай один из таких рыбок. Так, теперь их сложнее найти. Я, кстати, что-то медленно начал... Ага, не... Ни хрена себе, не сложно их найти. Они тут группами плавают. Я понял. О, вот это я прям в косяк рыб заплыл. Прям в отличнейший такой косяк рыб. Знаете, еще вот так вот я влево-вправо делаю, он прям так всех зацепляет по кругу очень прекрасно. Мне так нравится. Ну, то если это прям ускоряет процесс Тысячу раз. Ой, все, ускорение пошло. Ой, все, ускорение пошло. Главное просто успевать еще вертеть лицом, чтобы захватывать соседних рыб. 15 быстреньких рыбок. Ага, я понял. Первая есть. Так, что у нас там? Замедление времени. Ага, хорошо, я понял. Ага. 15. Ну, их так посложнее это найти. Немножко угу. Но ну, они, в принципе, плавут недалеко от меня Я бы так сказал Или плав... Ух ты, ух ты, ух ты Он меня, наверное, скорее всего бы съел У меня хоть и не показано, что это прямо опасность Но, скорее всего, он бы меня съел все-таки Но его хотя бы видно на карте Так, это магнит Рыба сама ко мне будет сейчас, да, магнит? Если остановлюсь Они сами ко мне в рот лезут Ха -ха, прикольно Вот это охренеть Прям реально класс. Магнит, штука, конечно, веселая. Но у меня такое ощущение, что вот я по кругу плаваю. Типа, море закончилось, и я плыву просто, знаете, по кругу. От конца карты до конца карты. Надо чуть-чуть подзамедлиться, потому что в глазах начинает все немножко плыть. Я даже иногда эти бустеры реально беру из-за того, что у меня в глазах начинает все немножко расплываться. Что продолжить, сделай элемент кит. Вот так вот. А потом мы съедим кита, естественно. Кит съест кита. Но мы сейчас уже, наверное, не сделаем кита. Я просто точно не знаю, как сделать кита. Сейчас куляк кит. Блять! Самое тяжелое в нашей жизни <laughs> это на аноним. Вот такая вот мини-игра. Переросла из бактерий в кита. Сейчас пойдем. Да ну нахер. Он еще такой неповоротливый. Боже. А еще дельфин реально быстрый. Мне реально тяжело плыть за него. Разрушенные корабли. Кстати, мы так корабль не сделали. Мы еще, кстати, энта не сделали. Но давайте потом продолжим. Надо немножко с элементами поиграть. Вы в это поиграли слишком долго. Мне хочу сделать Энто. Для начала. О, Каптан. О, Энн. Отлично. Глупый и мудрый. Глядя на одно и то же дерево, видит разные деревья. Уильям Брейк. Так, теперь... Теперь нам нужен энд. Нам нужен энд. Oh, Человек и дерево. Хижина. Отлично. Три поросенка. Хижина счастья лучше, чем дворец холодной роскоши. Там и там, где любовь, там все. Отлично, хижина рядом с людьми, вот это хорошо, вот это хорошо, вот теперь я доволен Осталось сюда еще инструмент принести, мои дорогие друзья, и все будет хорошо А также подписаться на канал, поставить палец вверх, это мои первые подписчики, кстати, представляете? А, хижина, хижина, где то хижина? Хижину вижу, где кирпич? Сука Дом, хорошо, хорошо, дом Если в последнее время у вас не все дома, то пригласите кого-нибудь в гости Обновите? Обновите? Блять! А я бы обновил. Это было бы круче. Ну ладно, домик. А что если я сейчас многостройку построить смогу? А вот так вдруг? Think... А, стекло, стекло, стекло, стекло, стекло, стекло, стекло, стекло! Стекло! Ха! Небоскреб. Чем сложнее и прекраснее здание, тем величественнее и привлекательнее руины. Им должно быть отдельное место, да? Красиво, не поспоришь, типа это дороги все такое. Красиво, красиво, реально хорошо поработали они над этим, поработали. Такой единственный многополис здесь. Папа, па па папа, -пам, па -па пам. Просто из-за Не, ничего. Но оружие человек было. А если оружие плюс охотник? Воин. Всякий воин должен понимать свой маневр. Александр Васильевич Суворов. Блин, такое чувство, как будто реально разработчики. Не знаю, почему такие имена. Александр Васильевич. Ну и так далее, и тому подобное. У меня, кстати, нету дракона до сих пор. Немного кого еще нет. Спасибо, уделенное время. Надеемся, вам понравилось. Прошел уникальный микс механики крафта и головоломки в будущем. разнообразный планеты со своими путем развития. Варианты эволюционной цепочки. Множество дополнительных сайт-квестов. Заберитесь на вершины... Ну, это вот мы сейчас играли. Пищевой цепи. Тематические турниры для профессиональных алхимиков. Бля, ребят. Честно. Мы еще не все проверили. Они дают, да? Больше не дадут поиграть, походу. Это, конечно, все очень круто. Мы не... Единственное, с чем мы не столкнулись, это с другими планетами, естественно. Варианты эволюционной пис... цепочки мы увидели. Это энты, э, големы, люди, э, рыбы, естественно. То есть, они разные, разнообразные. Скорее всего, еще что-то добавили. Уникальный микс механики крафта и головоломки мы не увидели. Потому что я ничего не скрафтил, кроме как дома. Я хотел попробовать сделать древесину. Это инструмент дерева и так далее, и тому подобное. Не сложилось пока что это сделать. Uh, Разнообразный планы своим путем развития Естественно, стоит ждать В следующей серии uh, К сожалению, когда выйдет игра Естественно, полную версию Также тематические турниры для профессиональных алхимиков Что очень тоже круто Хорошо, посмотрим Если видео будет набирать определенное количество просмотров Определенное количество лайков Я обязательно себя приобретаю игру И прохожу хотя бы, хотя бы посмотреть на уникальные головоломки Очень интересно Сайт квесты тоже очень интересно посмотреть. Ц цепочку эволюции мы, естественно, уже видели. Это рыбный. Да? Будучи одинокой рыбкой, мы стали китом. Просто я не стал играть за кита и пошел дальше. Ну, то есть это уже все логично, все понятно. Ты кушаешь, ешь, растешь. И остается точно понять варианты эволюции на цепочке. А вам большое спасибо, ребят, за просмотр. Поставьте палец вверх, если вам не слушаю. Подпишитесь на канал, также на телеграм. Ссылочка в описании. Там происходит все всякое разнообразное. Туда скидываю, тут на Новый год я скидывал свой фирменный оливье салат. Поэтому всех люблю, кто смотрит, всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.